Замок зажигания Honda Fit а, Honda Jazz После ремонта Выточили новый ключ На него Ну так как ключ оказался 48 чип Приняли решение, что распиливать вы не будем а так вот после ремонта сделали нарезку нового ключа и вот он так одним пальчиком заходит поворачивается все хорошо ну ключи я людям оставляю после ремонта каждому клиенту я даю новый ключ чтобы они видели качество работы а потом когда-нибудь надумает человек И переставим чип Распилим вот этот ключ а достанем оттуда В общем, такие дела Сколько? Часа два делали, да? Да, наверное Часа два где-то ремонт занял